Добрый день, дорогие мои подписчики и участники марафона. Перфекционизма нет. Сегодняшний мой видеопост посвящен а, такому вот моему осознанию, участия в игре, как воспитать успешного ребенка. Я хочу с вами поделиться, потому что данная игра произвела огромное впечатление на меня. Сама я по образованию педагог, и о воспитании детей, казалось бы, знала а, все. Но не тут-то было. Игра совершенно не о том. Всех фишек в данном посту я раскрывать не буду. Расскажу, что только эта игра не только воспитывает нас правильному отношению к своим детям. Но еще рассказ о том, как воспитание наших родителей сыграло тоже большую роль на нынешние наши в настоящее и на наше будущее. Есть уроки, которые м -м, с практическими занятиями, где вы отрабатываете практические навыки. И просто хочу вам порекомендовать поучаствовать, открыть для себя каждому что-то новое. И я вам гарантирую, что эта игра... Оставить свой отпечаток в вашем сердце. До свидания. Надеюсь, вам мой пост был полезен. И вы обязательно поучаствуйте в данной игре.